Во-первых, санузел, он на улицу, в реале как есть, это такая, даже крыши нет, если что. Вот смотрите, прохожу в душевую, опа! Грех приехать, заселиться, пообедать, искупаться уже два раза и ничего не употребить. Видите, это полностью бесплатный транспорт. Подходите, берете, сели, поехали. Со мной постоянно пытаются заговорить, на что-то меня развести, куда-то пригласить. Вечером здесь атмосфера будет совсем совершенно другая. Я уже примерно представляю. Вечером здесь должно быть волшебно. У данного острова, на котором расположен отель Адарана, есть не только красивая его часть, но и вот такая вот угребечная свалка. Нереальное количество крабов. Ой, бабай! Крабье царство! Вон они, скоты. Как я так скотил. Он плюнул меня! А -а -а -а -а да да да Дорогие друзья, в общем я заселился. Отель у нас, если быть точно, вот сейчас точно запомни его название. Это... Хамуха. Как ты называешься? Видно вам? Адар... Адаран. Адаран, блядь. Ладно, короче, там плохо было видно, стопудово вот тут лучше. Адаран. Короче, вот такой вот отель Адаран. Обзор номера будем потом делать. В первую очередь, конечно же, я прежде чем сейчас ищу алкаш-бар, потому что я очень скучный, мне хочется чего-нибудь вкусненького, какую-нибудь пиноколаду. Покажу вам санузел. Смотрите, какой санузел. Во-первых, санузел, он на улицу. В реале как есть. Это такая... Даже крыши нет, если что. Вот, смотрите, прохожу в душевую. Опа! Люди уходят вот так вот. Понятно? Вот такой санузел, блин. Чисто вот там вот душевая. Тут э, срать под открытым небом. Ну, зато вентиляция хорошая. Вот он у нас. Так, что это грязное, что ли? Трусы у меня тут. Это, короче, у нас раковина. Ну и вот такой вот душ у нас под открытым небом. Ну, в принципе, что? В принципе, нормально. Вот это вот э, ноу-хау с э, сортиром мне зашло. Мне понравилось. Иду искать алкашбар. Что такое алкашбар по-юдаковски? Э, в отеле, как оно правильно? Адаран. Мальдивис. Короче, иду искать алкаш -бар, потому что грех приехать, заселиться, пообедать, искупаться уже два раза и ничего не употребить. Потому что, ну, короче, я хочу чего-нибудь вкусненького. Ну, пиво стакан выпил, ладно, так и быть признаюсь. Короче, иду. Вот они, домики. Дырин, дырин, дырин. Все в ряд Видите, нормы не соблюдены Домики близко стоят, ладно, шучу Тут не это же все не капитально, это все легковозводимое И вот они напротив вашего домика, грубо говоря потом. Ба вот такой вот зонтик И два лежака, и ваш собственный кусок пляжа Иду искать Иду искать реально ближайший алкаш-бар Потому что тот бар, который был при На ресепшене Он далеко, далековато и я иду просто эм, где-то сказали здесь их несколько на территории. Можно конечно вот так вот обходить вокруг, вокруг долго идти. Ну короче можно идти вдоль берега, но вдоль берега я так подозреваю нету их тут. Я вот нахожу какую-то дорожку и по ней ухожу. Смотрите ящерка. Вот этих ящерец это тематра, конечно. Видно вам это придушно? Ублюдок! Дорика на газуле! О, еще шумоголовые. Они бегают быстрее меня. О, еще одна. Короче, я сто пудов хотя бы одну поймаю. А это какие-то микро-игуаны. Они такие же, знаете, как, как большие игуаны, вот эти вот, которые там ходят в Австралии. Но те кусачи. А что касается этих, надеюсь, что не кусаются. Хотя по-любому кусаются. Надо проверить, что у них за зубы. Крабиков уже поднял, поймал две штуки. Там алкажбара нету. Сейчас найду карту, где-нибудь узнаю. О, нашел какое-то просто обыкновенное футбольное поле. Земля мягкая, изрытая какими-то вот, видите, червячками. Большущее футбольное поле. Солнышко вроде бы пасмурно. Но оно есть. Так, тепло на самом деле. Минимум 30 градусов за бортом. Вот такие вот цветочки растут. Это растут они? Нет, они упали. А, вот, теперь это понятно, куда они упали. Вон они, видите? Вся земля усеянными. Вон они. То есть. Растительность очень бурная, я бы даже сказал. Короче, до туда я не дошел. Короче, мне надо, прежде чем выходить к вам в эфир, не ходить вот это вот, как говорится, палкой самотыком ходить, тыкать методом тыка, искать алкашбар, а идти целенаправленно. Поэтому я сейчас отключаюсь. Ходить гулять так можно очень долго. Да и что-то на клапан давит. Шучу после обеда. Эм, отдыхать всегда хорошо. Я как бы давно в отпуске не был. И вообще, я вам хочу сказать, до 35 лет... У меня не было никогда выходных, как бы там. Я вот только начал по воскресеньям устраивать, а последние два года начал куда-то выезжать. Короче, как говорится, ребят, дело время а потихий час. Сейчас для меня отдых такой. О, на перекрестке. Говорят, трех дорог. У меня тут все четыре дороги. Не, ну реально, короче. Ну и нафиг заблудиться можно пошел, короче. Искать туда, куда иду. Найду алкашбар, выйду на связь и камеру включу. Нашел я, в общем, алкашбар. Сижу... Мальдивы. Адриана, по-моему, отель. Постоянно забываю. Вообще на название у меня очень плохая память. Ну, бассейн классический, взрослый. Ну, там люди-молодежь. И, конечно, детский. Вот он слева. Ну, я как бы далеко не ухожу. Сижу, не отходя от кассы. В принципе, все включено. Хоть залезь, а главное, как говорится, не болел. Слегатца в Алкашбаре развивался. Не, дикой, не птички какие-то вечно постоянно орут. В общем, первый день после заселения. Птичек полно, ящериц полно. Вечером, говорят, краба будет столько, что просто вот так вот убегаешь, чтобы не наступить. Но это мы проверим. Ну, уже в принципе, там на пирсе столько, что просто действительно нереальное количество. Любой транспорт на территории отеля, любой транспорт за исключением, если это велосипеды там. Вот, вот видите, это полностью бесплатный транспорт. Подходите, берете, сели, поехали. Во-первых, вы это остров, вы с этого острова не уедете. А, поэтому, если у транспорта нету двигателя, то вы спокойно сели, поехали. Вот я пришел как раз таки в то место, откуда они запускают водные мотоциклы, лодки. Вот здесь они их запускают. Но мне надо уходить отсюда. Здесь, конечно, пляжная зона грязная. Видите, с той стороны возле домиков она чистейшая. Здесь она с возрастами. Но здесь такая бухта получается. Ладно, надо выходить. Пойду дальше. А тут что-то я, короче, на солнышке потихонечку начинаю пекаться. Любой вид транспорта, еще раз повторюсь, который не имеет двигателя, он бесплатен. Вот эти всякие велосипеды, водные катамаранчики. Если там нет двигателя, берешь, садишься, катаешься, и с тебя не возьмет никто ни копеечки. Как бы. Очень распространено здесь, это опять же, со слов, то, что э, морская фауна просто диковинная. Вот это вот акваланги, дайвинг, очень сильно распространено. Со мной постоянно пытаются заговорить, на что-то меня развести, куда-то пригласить, но я не понимаю. Поэтому, как говорится, с меня как с гусевода Наша русская поговорка здесь работает Все вот в этих вот цветочках А здесь вечером, наверное, возможно ужин Но это я уже узнаю Сансет, видите, написано да? А, это, наверное, система а карт, Скорее всего И вот она наша Лодка, на которой мы сюда приплыли В общем, хожу, остров-то он реально небольшой На днях совершу турне Для того, чтобы обойти наш остров и запечатлить его одним видео от начала и до конца. Надеюсь, что это получится. Везде эти кораллы. Остров состоит из кораллов. Это вот отложение палеонтологической, позамейской, как-то правильно, вот этой вот сферы литосферной, когда еще здесь до нас были ракушки. Они теперь вот составляют то, из чего... Почему мы ходим? Адаран. Не знаю, как это переводится. С английским у меня плохо, сразу признаюсь. Еще пока трезвый, еще пока грустный, может быть, не совсем веселый, не совсем активный. Покушать покушал, чуть-чуть употребил, поэтому мне интересно, где находятся вот эти вот все алкаш-бары. К чему я это? Ну, чтобы просто коктейли какие-то были, что? Потому что у меня от моих друзей нарезка такая. Если ты пошел куда-то гулять по острову, ты, пожалуйста, будь добр, обнаружь место ближайшее, где нам можно затариваться коктейлями. Ну, потому что на улице все-таки минимум 30 градусов тепла, и без коктейля здесь очень жарко. Вот такие вот детские площадочки. Честно хочу сказать, ну, в принципе, сумасшедше совершенно ничего выдающегося. Чисто тупо металл. Тут, конечно, не знаю, сколько лет этой металлической, игровой, но зато она капитальная. Металл так металл, а не вот это футбол, которое у нас сейчас на территории Российской Федерации, из чего пытаются делать отели. Ой, отели, блин, я за отели. У нас, короче, на территории Российской Федерации все детские площадки, они жидкие и долго не существуют. А здесь, видите Видите ли, толщину металла, толщину э, трубы, из которой все это изготовлено. Вот они, лианы, адоран. I love you. И вот такая вот коряга. Вечером подсвечивается. Вечером здесь атмосфера будет совсем совершенно другая. Я уже примерно представляю. Вечером здесь должно быть волшебно. Тут есть спа, гироскутеры, какие-то там... Ну, вот все, что вашей душе угодно, здесь оно, в принципе, есть. И особенность этого отеля Адарана в том, что здесь алкоголь, он включен. То есть, ввиду того, что вот это вот Мальдивы при покупке этой путевки я в этом не участвовал, но я сразу сказал, не дай бог ты купишь, если здесь не будет алкоголя включено, чтобы я еще ходил за алкашку платил, что дурак, что ли, нафиг? я даже не поеду. Ладно, хрен с ним прокукарекал, сказал, купили, приехал. И здесь плюс в том, что алкоголь можно купить, дополнительность системы все включено. Тут серфингисты катаются. Иду в сторону, где катаются серфингисты, посмотрим, как они серфят. Ну, Попробую сюда пройти. Все основные волны в той стороне. Остров реально можно обойти за 20, максимум 30 минут пешком, прямо по кругу. Вижу, что есть какие-то беседки и места отдыха. Сейчас это у меня чисто так легкое путешествие. Спонтанно. Видели какую-то птичку? Птичка, невеличка. А, здесь они вообще специально создали, видите, специализированную даже стену. Так, идем. Водоросли. Водоросли накидала. Здесь, ох, скользко, очень скользко. Я наступил с сдуру и думал, что это, короче, подскользнусь и сейчас туда могу упасть. В общем, фишка в чем? С этой стороны происходит намыв. Очень сильно бьет волна. Судя по всему, там большая глубина. Здесь создали специальную вот такую бетонную стену, чтобы это не разбивало, судя по всему, сам остров. Идем теперь по дикой его части. У данного острова, на котором расположен отель Адарана, есть не только... Красивая его часть. Ну и вот такая вот угребищая свалка. Что я куда пришел? Тупик, что ли? И кладбище тапков. В общем, если я один тапку просру, приду сюда, выберу одну из этих тапков. И все, как говорится, как говорится, нормально. Дохожу до окончания отдыха. А вот сейчас вот думаю. Идти там по отбойнику. Крабы ходят. Причем большие крабы прям ходят. Вот там. Вот я их вижу, а вы их не видите. Куча большущих крабов. Я могу вот так вот пойти, но я боюсь, что я могу подскользоваться. Ладно. Если я включу камеру я выжил, значит, я прошел там. Но со включенной камерой я немножечко по этому дикому отбойнику очкую. Вон они, крабы. Крабов просто неимоверное. Огромнейшее количество. Иду просто вот по куче грязи. Вот это все очень скользко. Вон они, крабы. Дурные. Но это поднюдь. Если буду ходить, конечно же, ой, ой, не смой меня нафиг. Видите, то есть специализированный такой отбойник. Самое, знаете, что удивительно, вот этих предруковатых крабов, их не смывает. И они здесь прям большие. Если я там ходил возле нас, возле нас, где я остановился, где наш отель, то там крабы, они такие, знаете, ну, маленькие в основной своей массе. А здесь очень много круглых. Ох, ёкарный бабай! Это прям с ладошку и больше. Вон они внутри. Они там внутри. Жуки сраные. Нереальное количество крабов. ох, ёкарный бабай! Крабье царство. Все, крабов тьма, вы уже поняли. Там вообще краб на крабе крабом погоняет. А здесь волны пруд. То есть тут есть несколько сторон, где прут волны, где они не прут. Вон они, бешеные крабьерки. Бешеные крабье. Крабья просто, мама не говорю, огромное количество, реально. Я представляю, вечером они, когда все выйдут, эти крабы, их, наверное, по ним реально можно гулять. Я потому что сейчас иду, и я вижу, что их говорят, что в, в мире нехватка крабов. Какой нафиг нехватка? Я по крабам иду реально. Я иду по крабам. Многие из них это сладоши. Крабов не хватает у них. Вон они, скоты. Эх, я так да хрен скотил, он плюл у меня. Видели, что скотина исполнил? Он меня чуть было и не затоптал. Сейчас точно кого-нибудь поймаю. Эх. Убежал. Скотина, а не краб. Одним словом. Ладно. Смыть может нафиг. Опасно. Искал алкашбар, набрел на краба. Вот они. Вот они, вот они. Так, зажал, зажал. Есть. Ну не повредит же тебя, крабик. Есть. Есть крабик. Вот он. Крупный причем. Есть. Первый улов. Сейчас я его достану из-под коряги. Выходи. Убери свои клешни. Да. бля, вылазить не хочет. Не поверите. Уже водой меня его отдало. скотила такая ты. Я тебя все равно поймаю, понял? Я тебя поймаю, ты уже устал. Дорогие друзья, Обещал поймаю скотину. Вот он. Но это маленький. Пусть живет. Жопа у него не рабочая. Лапки маленькие. Будем отпускать его, наверное. Все, отпускаем. Сюда? Все, говорим ему. Пока. Сраный краб. Их тут тьма. Все, ухожу. А то уже отправили меня за коктейлями, а я крабов ушел ловить.